Осторожно, Польша не даст вам зарплату в 2020. -м. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я выведущий Антон Белюк, и сегодняшнее видео будет своеобразным видеороликом предупреждением для многих зарабичан, которые собираются ехать в Польшу на заработки, либо уже находятся здесь. В этом видео я хочу предостеречь вас от таких неприятных вещей, как не выплата вам зарплаты. И рассказать вам, соответственно, в этом видеоролике о абсолютно законных основаниях, на которых Польша, либо же польский работодатель, может не дать вам зарплату, как в конце 2019 года, так и в 2020 году, ничего в этом плане не изменится. Так что, если вы хотите приехать в Польшу на заработки вооруженным, то есть с определенными знаниями, которые позволят вам избежать, опять же, определенных проблем в Польше, если вы не хотите остаться без зарплаты в Польше, значит это видео для вас. Обязательно досмотрите его до конца, поставьте под ним лайк, поделитесь ссылками на него с друзьями, также подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видеоролики и обязательно напишите комментарий под этим видео после его просмотра. Ну а я начинаю, как Польша может оставить вас без зарплаты в 2020 году. Поехали! По традиции сразу хочу напомнить для тех, кто, возможно, смотрит меня впервые, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Я имею здесь свое агентство по трудоустройству, живую работу здесь уже почти три года. Ну и, соответственно, предоставляю людям достойные вакансии в Польше. Со списками всех актуальных работ, которые я предоставляю, можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Также пишите мне по этим вот номерам вайбер, ватсап и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Ну и соответственно, по долгу своей профессии, так сказать, я постоянно сталкиваюсь с различными людьми, которые едут в Польшу на заработки. В основном это украинцы, по меньшей части белорусы, ну и русские довольно часто встречаются в последнее время. Ну и, соответственно, часто слышу от этих людей истории и сами не раз сталкивались с такой ситуацией, когда человек приезжает, например, на работу, он приехал и заранее было договорено, что жилье платное, скажем, 350 злотых, к примеру, стоит в месяц жилье, хорошие условия. Я на примере нашего агентства говорю, то есть на примере тех условий, которые предоставляем мы. Так вот, человек приезжает и бывает такое, и зачастую так есть, что ему нужно переделывать по месту здесь документы, то есть он меняет работу, будучи по месту уже в Польше. Но он хочет приехать к нам на жилье заранее, пока еще приглашение на новую, на нашу вакансию ему не переделано. Он хочет подождать, пожив у нас на жилье. Соответственно, так как жилье платное, сразу с него идет вычета за жилье. То есть вычтем уже зарплаты, соответственно, вычитаем. Но он проинформирован, конечно же, заранее, что он уже будет жить платно. И эти дни, даже пока он не работает, будут у него вычитаться за жилье. В большинстве случаев бывает так. Ну и люди, конечно же, с этим без проблем соглашаются, это нормальное явление в Польше. Потом получается так, что человек неделю, либо дней 10 прождет на жилье, пока ему сделается приглашение на работу. Потом человек, соответственно, отрабатывает неделю, опять же, к примеру, ну и получается, что он должен получить зарплату за эту неделю, если собрался увольняться. А бывает такое, что люди хотят, опять же, увольняться, потому что там что-то случилось на родине, нужно срочно возвращаться, либо какое-то еще более выгодное предложение поступило по работе, как это зачастую бывает, и человек говорит, проработав неделю, что я вот увольняюсь, Рассчитайте меня, пожалуйста, и так далее. Рассчитайте меня сегодня же, в этот же день. Но это, опять же, абсурдная ситуация по поводу расчета в этот же день, в день увольнения. Я поговорю с вами немножко позже в этом же видео. А сейчас хочу обсудить такую ситуацию, что данный человек, соответственно, может не получить денег. Почему? Потому что он уже жил на жилье оплачиваемом, да? И проработав время какое-то, он заработал определенное количество денег. Но, опять же, если взять вычеты за жилье, когда он еще не работал, может выйти так, что то, что он заработал за отработанное время, покроет только стоимость его проживания, то есть стоимость проживания за то время, пока он жил у нас на жилье, пока даже переделки приглашения, чтобы официально начать работу, потому что трудоустраиваем мы только официально. У нас такое бывает крайне редко, крайне редко, это просто-напросто единичные случаи. Но по Польше в целом такое бывает очень часто, зачастую люди ждут переделки приглашения и по несколько недель живут на жилье, потом отрабатывают неделю, увольняются, у них часто не хватает с их зарплаты денег, чтобы покрыть просто свое проживание даже, но они тем не менее требуют, чтобы им дали их зарплату, и их ничего не интересует и качают свои права. Так вот, учтите, друзья, если в вашем трудовом договоре, когда вы будете подписывать умового праца, либо умового взлицения, неважно, если в нем прописано, что с вас снимут за жилье, за те дни, пока вы жили на жилье, и неважно, работали ли вы уже или нет, так вот, полное право имеет тогда работодатель, прямой, либо агентство, неважно, снять с вас эти деньги за прожитое время. И если эти деньги перекроют как раз те деньги, которые вы заработали, пока работали, то, соответственно, вам ничего не заплатят. Для многих, кто сейчас смотрит это видео, это покажется совершенно очевидным, но, как показала практика, для очень многих, опять же, людей это абсолютно не очевидно, и они пытаются начать скачать свои права и так далее, верните деньги, но, конечно, ничего не получится, потому что... Вы то, что зарабатываете, вы, соответственно, прожили. То есть за жилье у вас эти же деньги и снимут. Если заработали, соответственно, больше, чем у вас снимут за жилье, то э, ту сумму денег, которая является разницей между деньгами, снятыми за жилье, и то, что вы заработали больше стоимости жилья, конечно же, вам работодатель отдаст. Если это все указано в договоре, если работа легальная. Но, если эта сумма меньше, то, соответственно, вы останетесь здесь без денег, потому что ваши заработанные деньги уйдут на оплату жилья, в котором вы жили, друзья. Ну, а мы идем дальше. Второй очень распространенный случай, когда человек, отработав в Польше, совершенно легально остается без денег, причем не выплачивают эти деньги человеку, опять же, на совершенно законных основаниях. Так вот, эта ситуация, этот случай заключается в том, что человек, опять же, подписывает умову, либо договор, в котором указано, что если он, к примеру, уволится, не предупредив за две недели работодателя, либо агентство, неважно. Э, то есть не предупредив за две недели, что он вот через две недели уволится, например. Я хочу уволиться и должен по документам, по умове предупредить. Если этого не делаю, и в договоре прописано, что за это могут снять штраф, к примеру, 500 золотых, либо 1000 по-разному везде, да, где-то меньше, где-то больше. Так вот, если я этот договор подписал, но не предупредил за две недели, тогда работодатель имеет полное право снять с меня этот штраф. За то, что я не предупредил заранее, чтобы работодатель смог найти другого человека на мое место. А в умове в договоре это было указано. Часто бывает так, что в договоре такого ничего не указано, и пользуясь... Незнанием людей, работодатель, либо агентство, опять же неважно, пугают человека, что если уволишься, не предупредив, вот человек находит более лучшую работу, хочет уволиться опять же сразу, потому что известно, что на хороших работах долго ждать не будут. Часто работодатели, опять же, очень часто с этим сталкиваюсь, пугают. Особенно так делают агентства, что. Уволишься, если заранее, будет штраф 500 злотых, должен отработать две недели, там, либо 10 дней, и потом только уволиться и все такое прочее. На самом же деле, с вас не имеют права снять ни копейки, если в вашем договоре это не указано. Если вы подписали определенный регламент, где это указано, то, конечно же, тогда с вас имеют право снять в такой ситуации деньги. И вы здесь ничего сделать не сможете, можете идти в Ужонд прации, в инспекцию труда, куда угодно. Подписали документ, будьте добры. И таким образом, плюс есть еще жилье платное, вместе с деньгами за жилье, и вместе с этим штрафом, опять же, отработав, к примеру, недели две, у вас может вообще не остаться зарплаты. И таким образом, на законных основаниях вам не дадут зарплату в Польше. Имейте это в виду, друзья. Внимательно смотрите, что вы подписываете. Ну и... Третий случай, третий пример, когда вам могут не дать зарплату в Польше вовремя на законных основаниях, то есть не вовремя, а когда вам хотелось бы, опять же, я уверен, большинство адекватных людей это будет очевидно, но как показала, опять же, практика, очень многие люди этого не понимают, возможно, привыкли работая где-то нелегально в Украине, там, в Беларуси, не знаю, особенно ты, в Украине, наверное, так возможно, что вот ты отработал, увольняешься и в тот же день работодатель должен тебя рассчитать. В Польше это не так, друзья. В Польше это так не работает. Если в вашем договоре, опять же, к нашему любимому трудовому договору возвращаемся, если там указано, что у вас зарплата, к примеру, до 20 числа каждого месяца, тогда вы получите зарплату, скорее всего, до 20 ну, возможно, 17-го, либо 20-го день в день. То есть работодатель не обязан выплатить вам раньше. Он не имеет права выплатить позже. То есть, если он выплатит позже, тогда вы можете пожаловаться куда-то в определенные органы, и работодателю за это э, могут сделать проблемы. Но если 20 к примеру, число, если это 20, либо 15, неважно, если число выплаты крайне еще не настало в договоре указано до 20 то работодатель вам ничего, скорее всего, не будет платить до числа зарплаты. То есть вы можете уволиться числа 5-го. До 20 еще будет соответственно 15 дней вы будете требовать вашу зарплату сейчас. По многим причинам, потому что уже у вас нет денег на билеты. Э, там в Украине, когда вы будете, вы не сможете снять деньги, либо в Беларуси и так далее и тому подобное. В большинстве случаев у работодателя это ничего не интересует. Будь то агентство, либо прямой работодатель, неважно. В большинстве подавляющих случаев вам выплатят в срок зарплату, то есть не позже. К примеру, 20 числа, если это число 20, указано опять же у вас в договоре. И ничего вы с этим поделать не можете. Можете идти в инспекцию працы, труда, куда угодно, но учтите, что вы ничего не добьетесь, только потратите зря свое время и нервы, потому что по закону вам не обязаны дать зарплату в день вашего увольнения. Нигде такого в Польше нет, ни один договор так не составляется. Неважно, когда вы уволились. Зарплату работодатель в день вашего увольнения вам платить не обязан. Во всяком случае, так в Польше. Имейте это в виду, друзья, чтобы, когда будете увольняться, мало ли, где-то с работы в Польше, не попасть в глупую ситуацию, начав скандались, что, мол, дайте мне сейчас зарплату, меня ничего не интересует. Как я сказал, просто зря потратите свои силы и нервы, но ну, а оно вам надо. Нервные клетки, некоторые ученые говорят, не восстанавливаются. Ну, как бы там ни было, время-то точно назад не вернешь, потраченное на эти бесполезные ссоры. А деньги вы все равно не получите день в день, в большинстве случаев. Если работодатель пойдет вам навстречу, он может вам дать раньше зарплату, но он не обязан этого делать. Учтите это, друзья. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, еще раз напомню, поставьте под ним лайк, поделитесь ссылками на него как можно с большим количеством друзей. Подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме, на любой цвет и вкус. Также заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу, пройдя по ссылочке, опять же, которая в описании к этому видео. Ссылка будет на мой сайт antonblue.ru. Если вы еще не были на заработках в Польше, то я уверен, эта консультация будет для вас навес золота. Так что проходите, ознакомляйтесь и заказывайте, друзья. Ну что ж, а на этом у меня все. С вами был канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. На связи с Польшей, с наступающими вас праздниками, с Рождеством и с Новым годом. И до скорых встреч за границей, друзья. Пока.